Проверяйте, можете ли вы листать. Так. Да, да все. все отлично. Большое спасибо. Все, тогда я отключаюсь. Передаю слово да, вам. Сп спасибо. Уважаемые коллеги, хотела бы представить вам э, свой проект и начать с рассказа о нашей компании. Сейчас мы называемся современные технологии газовых турбин. До этого года были «Сименс. Технологии газовых турбин». Это компания по производству и обслуживанию больших то есть энергетических газовых турбин. Это такой знаковый проект «Сименс» на российском рынке, и компании всегда было очень много внимания и прессы, и властей, и заказчиков. У нас, находимся мы в Ленинградской области, у нас работает 300 сотрудников, но это все очень квалифицированный персонал, то есть надо понимать, что рабочих у нас там всего 60 человек, потому что они операторы станков. За это время наша компания достигла уровня локализации в 60%, то есть, грубо говоря, сами мы можем сделать турбину на две трети. Мы произвели 10 газовых турбин, но учитывая, что это такой штучный и большой продукт, это немало. И мы э, до сих пор единственное предприятие в России, способное производить газовые турбины. Как, то есть в действительности произ, приз, э, э, прои, предприятие, которое в действительности произвело хотя бы одну большую газовую турбину такой мощности. А, мы также являемся крупным налогоплательщиком. И в целом у нас такая славная история, и коллеги всегда гордились своим местом работы, что сильно облегчало работу с корпоративной культурой. В 2022 году компания вынуждена долго жила в режиме ожидания, потому что иностранные санкции... Прямо запрещали европейским компаниям э, работать в этой сфере газовых турбин, это все время шли переговоры о продаже э, нас э, российской компании, что было сделано... Вот этой осенью. И я считаю, что продажи на Сентерао это лучшее, что могло случиться с компанией. То есть компания продолжила свою работу активно. У нас большие задачи впереди. Кроме того, всем сотрудникам гарантировано, что их не могут сократить или ухудшить их условия работы как минимум в течение трех лет. Это также очень, естественно, успокаивает людей и облегчает работу в сфере корпоративной культуры. Но сейчас у нас, конечно, очень сильно изменился бизнес. Изменился в том плане, что... Мы, теперь мы не можем получать э, запчасти и те части, которые нам необходимы для производства турбины. Вот на вот третьи, это очень чувствительные части, э, то что у нас была локализация там на две трети, нам, у нас мы многое получали от материнской компании, от Siemens энергетики. И сейчас э, это отсутствие запасных частей э, принципиально осложняет наш бизнес, Потому что большая часть, несмотря на то, что мы производители газовых турбин, это сервисное обслуживание уже установленных и работающих в России турбин. Поэтому мы сейчас понимаем, что выполнить наши сервисные контракты в новых условиях без запчастей штаб-квартиры это большой вызов. Найти эти запчасти – это или произвести эти запчасти, это очень сложно. И в новой ситуации, чтобы обеспечить привычное, уже безупречное качество, компании нужно искать какие-то другие методы, а не просто следовать традиционным стандартным процедурам. Поэтому в сотрудниках нам нужно развивать умение мыслить как предприниматель, мыслить креативно и искать нестандартные способы. Поэтому в следующий год мы хотим объявить Годом предпринимательства в СТГТ с целью именно обеспечить эффективность работы компании в изменившихся условиях. Мы хотели бы сформировать в поведении сотрудников такие качества, как гибкость. Инициативность, креативность и ответственность в смысле готовности брать ответственность на себя. Целевыми ау аудиториями проекта мы можем выделить... Ну, это, конечно, тут нам важны все сотрудники, разделим их на руководителей и департаментов, которым тоже очень важно не шаблонно мыслить самим, а также э, научиться поощрять инициативу в своих сотрудниках. Э, то есть э, не просто давать инструкции, а задавать э, вопросы, э, потолки. Э, Правильный вопрос, да, подталкивать инициативу в сотрудниках. Дальше рабочие на производстве в сервисном центре, им находчивость необходима, чтобы гарантировать привычное высокое качество при недоступности стандартных запчастей и расходных материалов. Отдельно выделим сервисные инженеры-полевики, работающие на территории, зака... работающих на территории заказчиков, им креативность и готовность брать ответственность на себя также необходимы по той же причине отсутствие стандартных запчастей. И, наконец, офисному персоналу тоже очень важно быть готовыми отходить от стандартных процедур для решения задач, которые ставит бизнес, потому что уже сейчас мы видим, да, что если закупки идут по стандартной процедуре закупок, они не могут закупить запчасти, необходимые бизнесу. И нужно, чтобы все, весь саппорт искал новые способы выполнения запросов бизнеса. Каналы и инструменты подключим все, которые у нас в распоряжении внутренних коммуникаций и сделаем особый акцент на мероприятиях, потому что э, наш план э, предполагает акцент э, на не столько обучении сотрудников, не столько рассказе им о том, как правильно, как в увеличении сотрудников э, и э, проведение их, то есть, как бы, чтобы они сами делали что-то по-новому и таким образом наработав навык, перенесли его в решение своих повседневных задач. План перед вами, я сейчас его подробно освечу. В первую очередь это деловые игры, причем мы предполагаем как простые достаточно игры, которых достаточно много в интернете, на развитие сообразительности, находчивости и нестандартного мышления. Эти игры мы будем проводить в рамках uh, имеющихся у нас семинаров по обмену опытом между сотрудниками, которые у нас по пятницам uh, проводятся. Это, это своими силами. Uh, и с привлечением уже профессиональных организаторов в рамках ежегодных выездных тимбилдингов uh, подразделений, а также летнего праздника всех сотрудников. Это uh, будет... Uh, Возможно, основной инструмент для как бы, научения деланиям сотрудников как-то решать задачи по-другому. Сам по себе один из основных инструментов, и важный этап на подготовке к нашему конкурсу на решение бизнес-задач. В этом конкурсе руководители бизнес-подразделений поставят несколько вопросов, которые сейчас в действительности стоят перед компанией и которые трудно решить. И мы предложим сотрудникам объединяться в кросс команды, что будет способствовать сплочению коллектива и и нахождению тех самых связей, которые могут дать и новые идеи и скорость выполнения воплощения этих идей проект будет идти три месяца и Победители получат и денежные призы, и публичное признание с поздравлением на общем празднике сотрудников и кубок. И потом мы их напечатаем на постерах, сделаем с ними видеоролики. То есть таким образом мы и им выразим свое признание и оформим... Потому что перед нами сейчас тоже стоит задача, так как мы проводим ребрендинг, что-то интересное поместить на наши визуальные каналы, и вот будет очень удачно как раз разместить победителей этого конкурса. Кроме того, мы проведем индивидуальный конкурс лучший сотрудников», то есть конкурс у нас и так проводится, но в следующем году он у нас будет видоизменен для того, чтобы поощрять именно самых креативных, самых предприимчивых сотрудников. У нас будет номинирование или самономинирование самых предприимчивых сотрудников, причем важно, чтобы с обоснованием причин. Дальше по, по подразделениям мы проведем голосование, чтобы коллеги э, выбрали самых предприимчивых э, и креативных э, в, сво, э, в своем подразделении. Наградим сотрудников-победителей э, на общем собрании и потом также э, отснимем их для постеров и опубликуем их истории и, ну, по, все, по всем каналам, и сделаем видеоролики рассылки, имейл на мониторах, то есть по всем каналам расскажем о наших победителях. Кроме того, запустим программу на новом месте, да, то есть программа по обмену рабочими местами между сотрудниками различных подразделений, когда сотрудник на один день начинает выполнять не свою работу, а работу людей из других департаментов. Таким образом, он увидит, чем занимаются коллеги, что будет способствовать развитию его гибкости, да, то есть он действительно что-то новое попробует, а кроме того будет способствовать сплочению коллектива, потому что сотрудник на новом месте проникнется уважением к тому, чем занимаются люди вокруг. Мы также внесем некоторые изменения в нашу программу ⁇ Триай ⁇,⁇ Идеи, инновации, инициативы ⁇ Она у нас будет подразумевать, ну, во-первых, сбор этих идей, во-вторых, оценку экспертами и экспертами консультантами. У нас такая система двусторонняя, которые будут начислять баллы. И вот эти баллы потом... Сотрудники, подающие такие рации предложения, смогут обменять на какие-то сувениры, на какой-то мерч в корпоративном магазине. И мерч будет в том числе таким тематическим, каким-то с акцентом на креативность. Кроме того, проведем тренинги для руководителей, пускай это и несколько отступает от концепции не столько учить, сообщать, сколько делать, но нам кажется важным обучить руководителей в нынешней ситуации навыкам наставничества и умению делегировать потому что это важно для того, чтобы сотрудники могли проявить инициативу. Ну и как такая вишенка на торте, при запуске года предпринимательства подарим всем сотрудникам блокнот блестящих идей. Команда проекта Будет включать корпоративные коммуникации, HR, бизнес-excellence, который у нас занимается конкурсом Trial, и руководители бизнес-департаментов, от которых будет нужна помощь прежде всего при проведении нашего большого конкурса бизнес-проектов. То есть они должны будут предложить задачи для решения коллективом, должны будут курировать и помогать советом командам и судить, и выбирать победителя. Ну, корпоративные коммуникации HR, их роль понятна, поэтому я не буду на этом останавливаться. Итоги проекта измерить трудно. Мне кажется, в количестве, в штуках мы можем только измерить прирост количества три идей, мне так кажется. Но мы можем прежде всего оценить, вот, насколько у нас креативнее стали поддерживающие функции, да? мы можем оценить по удовлетворенности основных бизнес-департаментов, их работой. Кроме того, итогами их прежде всего будет то, что сотрудники проявляют находчивость, гибкость и креативность при решении своих рабочих задач, проявляют больше инициативы, а руководители больше доверяют сотрудникам и делегируют ответственность. Вот такие итоги мы ожидаем от нашего года предпринимательства в СТГТ.